Последние новости всем. Это об обновлении информации о Security Bridge. Мой создатель сказал. Как вы все знаете, Security Bridge изначально планировалось выпуститься в конце 2020 года. Но по мере того, как мы продолжали работать над ней и продолжали добавлять к ней кучу нового, она становилась все масштабнее и масштабнее, и требовалось все больше времени, чтобы закончить. И теперь, опять же, я принял решение потратить на все это больше времени и денег, чтобы убедиться, что игра закончена должным образом. А это означает, что выпуск переносится в конец 2021 года вместо выпуска в начале 2021 года, как я изначально хотел. Это стоит того. Я знаю, это разочаровывает. Но я не хочу, чтобы вы все ушли с пустыми руками. Поэтому я сделал что-то для сообщества. Играйте в эту игру от моего создателя. Она называется Security Bridge. Яростный гнев. Ссылка на нее есть в описании. И сейчас я хочу кое-что прояснить. Эта игра называется Яростный гнев, а не Гнев Фури. Так что просто примите это. Эта игра о безудержном гневе и вражде. Понятно? Теперь щелкните по ссылке в описании и начинайте играть в нее прямо сейчас. Это бесплатно. И спасибо за просмотр.